И теперь, собственно, мы переживаем этап, когда сам Путин уже заниматься непосредственно управлением не хочет, не желает. Ему удобнее сидеть в бункере, ездить в тайгу, периодически где-то что-то выступать, но вот заниматься реальными делами, экономикой и все но ему не нравится. Я уже рассказывал, что я когда у Катьяна стоял в РНБС, в президиуме, он сам рассказывал, что Путин не хотел всегда встречаться, ну, Катьяна был премьером до 2004 года, а надо было проводить чуть ли не в ежедневном режиме совещание с главой ЦБ, Минфина, глава правительства и Путин, чтобы... Так сказать, определять э, направление финансов, управление финансами. Да? Вот. Ему всегда он сюда опаздывал, он сюда не приходил, потом он вообще забросил. Заниматься вот этой ерундой, это скучно. Это к середине, середине нулевых. А ты представляешь, что может происходить в начале два, да, да, уже 30-х годов? Ты представляешь, сколько времени прошло? Ну, конечно, он этим всем заниматься не хочет, но это все не надо. Не надо, понимаешь? 20, точнее, не 30, я ошибся. Вот. Так что э, я думаю, что он просто-напросто в этой части не управляет системой. Система управляет само собой. Ну вот, иерархически, спускайся вниз.